Здравствуйте. Мы из 6-го Афа. Сегодня мы представляем Объединенные Арабские Эмираты. Перед вами флаг страны. Это символ арабского единства. Официальный язык страны арабский, но также присутствует английский. В этом городе основное количество нефтяных богатств страны. Шаджа, Аджуман, Ум-Аль-Хувей, рас и Дубай. Дубай – это город, являющий туристическим торговым центром государства. Несмотря на пустынный климат, Дубай – открыт самый большой парк цветов в мире. Климат очень жаркий и сухой. Температура летом достигает 45 градусов и выше, а зимой не опускается ниже 20 градусов. Вода в арабских эмиратах 37 градусов летом и не опускается 19 градусов. и арабских очень И сейчас мы вам представим национальный э, костюм этого государства. Женский костюм. Там обычно носят платье с длинными рукавами, которое называется «карбура». Также девочки носят платье или шаровары. Также они одевают накидки, которые называются «абая». Они обычно расширены золотом или серебром. А также они украшаются кристаллами или жемчужными. Каждая мусульманка должна покрывать голову платком. носят белую рубаху, называемую катуей, и платок должен покрывать всю голову. Главное, чаще всего он белый, а зимой можно встретить белый платок с красным орнаментом. Сейчас мы вам представим национальное блюдо этой страны. Блюдо девочки покажут вам национальные тайны